сделали так сказать, отмостку для дренажной системы и сейчас необходимо где-то сделать отсыпку чтобы было 28 сантиметров ну, в данный момент мы зальем бетоном для того чтобы вода нормально стекала и потом будем заниматься дренажной системой